Держи это вживую Здравствуйте, уважаемые! Ну что ж, самое время нам что-нибудь приготовить. деньги ничего нормального не было. Так что ж, как вы уже догадались, мы умные друзья и умная аудитория. Как вы это все уже поняли, это сегодня будет пицца довольно-таки необычная, потому что... Ладно, всем по Во-первых, нужно не забудь подписаться на канал, поставить лайк этому видео авансом, смотреть другие видео с канала, делиться этим и другими видео в своих соцсетях. А мы начинаем. Поехали! Делаем счастливый еб... Повеселее! Ребят, у нас необычное тесто. Сам придумал, потому что из того, что было, я его съебила. И я уверен, что зайдет. Для теста я взял 25 грамм дрожжей. Стакан муки, пшеничный, стакан муки гречневой, чуть больше полстакана воды и одно куриное яичко. И вот оно поднялось и выглядит вот так. Теперь, пока тесто само себя раскатывает, поговорим об остальных ингредиентах для нашей пиццуги. Обязательно будем задействовать карнишончики, корнишончики, между прочим. Все как мы любим. Дядя Ваня. Дядя Ваня не приплачивает, дядя Вань, к сожалению, зря. Ребятоньки, по 10 штучек, оливаних и маслины чек взяли. Зайдет на уряшечку. Моцаралонька. Вот такой шарик на 250 грамм. Нами всеми любимый пармиджану использовать будем довольно интересно, оригинально смотрите внимательно, есть и, естественно дядя Ваня не может быть дядя Ваня, потому что дядя Ваня это еще и холопедис, будем использовать холопедис, замариновался лук, красный лук у нас уже в маринаде, быстрый рецепт маринада, быстро слушайте и запоминайте, на 150 миллилитров воды, по одной столовой ложке зафигачил бальзамического уксуса и винного уксуса. Чайную ложку соли, чайную ложку сахара. В воду комнатной температуры это все заместил. И луковицу чуть меньше моего вонючего кулачуечка размерчиком рано стругал вот такой вот формочкой. И уже через 30 минут это все готово и пойдет в пиццульку. Сейчас мы это все начнем сливать соединять. Из этих ингредиентов сейчас мы заготовим. Здесь у нас сухой выделик. Так получилось. Три зубчика чесночка. И. Томатная паста, сейчас делаем пицца соус, ребята, не, не переключайтесь все пока думайте сами, как все пойдет. Все будет очень интересно, ребята. Здесь у нас 400 крамчиков свиной корейки. Пиццу мы сделаем? И очень мясной, потому что сейчас я буду вытаскивать ребра. Давай, давай! Я у нас Сейчас мы с них удалим песко и тоже отправим все в пиццулю. Ну что ж, приступим. Звучит круто. А то. Ну Ждешь, пока там, как говорилось, за тесто замузили это, Мы заместим пицца соуса, ребятки, мы делаем все простенькое, легко и ненавязчиво. Берем немножечко жиженьки из оливы, чем У нас осталось маслины и сюда, для аромата и маринада Марина до буквально тоже ложечку осталось, когда сливали его с дому Ну а теперь туда же наш сухой базилик. Пару ложек томатной пасты. Раз... Два, четыре барложек. Это у нас получилось 6 Короче, сто грамм мы забубенили. Замешиваем до вот такой вот бледной консистенции. И теперь очень важный ингредиентик. Наш чесночок. Натираем три зубчика. Немножечко маринадика от тоже туда внутрь. Пускай чуть-чуть не стоится. Теперь эх, уберем от наших ребрышек мясочка. Так что из-за самого фантатизма нотар так посрезали. И вот оставшиеся кости мы, естественно, задействуем для супчика вода. или, может быть, для какого-нибудь обычного горягу. Нарезаем чуть поменьше. Ну вот и наша вторая мясная составляющая готова. И у нас по итогу получилось чуть больше 500 килограмм. Ну ты оле! Мясо. Здесь чуть больше 100 там 400 корейки, довольно весновые блюда. Посмотрим, как он соус после некоторого настаивания. Шаг Аромат, аромат, аромат присутствует. И были значок и вот эти вот и все маринадошности. пришли сюда. Да, они потрясающие попробуем. Топ! Продолжим уже объединять ингредиенты. Ну что, дорогие, мы раскатали тесто и смазали его сразу соусом из того объема теста по стакану гречневой и стакану пшеничный. И 25 грамм дрожжей. Помним, да, все это прокручиваем, было верно, может получиться. Вот такой вот один противень, вот такой вот круглешочек один любогоненький его показывать это как тот самый студный с той самой рекламы пиши в комментариях какая реклама и будет твой комментарий закрепленным yeah. начинаем начинять сначала отправим ребрышная мясошность далее закинем наш маринованный лучочек используем хитрый наш ход для склеивания наших ингредиентов. Между первым и вторым миском затрем сюда чуть-чуть пармачано. А что так можно было что ли? Теперь закидываем колейку. Так, а теперь наши огуречки и маслин. теперь я Ваня халапеньес. А теперь самое время и написать. Ролик начинается с такой-то минуты. Не благодари. Добавить моцареллу и отправлять в духовку. Ну вот, в принципе, в таком состоянии мы отправляем ее в духовочку на 7-12-10 минут на температуру 280 градусов за минуту до готовности. Еще небольшой слой пармезана, чтобы он не высох, тянулся и было бодрейшим. Увидимся на дегустации. Ну что ж, наша пицулина получилась тоненьким раскатанным, начинка вся видна, сыр тянется, второй слой пармиджа, но был неплохой идеей, за него до готовности насыпали в духовку и еще подержали минутку. Вот еще и все помалейло два слоя. Один для того, чтобы сцепить два вида мяса, другой для того, чтобы сделать его хрустящим. Наш пирожок, итальянский. Попробуем, что получилось. М -м -м. Потрясающее, тонкое, хрустящее тесто. Даже снизу. Вот это поворот! Ромат соуса доходит. Что ингредиенты, наверное, ощущаются даже легкая острота от соуса от маринада, от халапеньо. Тоже присутствует на этого соуса. довольно легенькую остринку бекан. Сняли на сам плод халапеньо в сочетании с мясом на один кусочек попавлю. О, ням-ня. Какие вкусности. Вот так-то повесели. Так что... За полчаса, даже за 40 минут, минимальных усилий. Вот такая божественная, насытистая, нажористая пицца. Смешать два теста, это прикольно. Так что, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Ешьте пиццу, готовьте пиццу. Ну, как всегда, в общем, мы увидимся в пятницу на ауторолике. Как всегда. Сегодня был вторник. Я не вайп. Иногда появляется в карте. возможно что-то изменится, его ничего не появится. Но в данный момент только от него никак не шелочки. Мы теперь нашлись, были дики, под куфли, ну блять, шесть... блять, блять.